Вы наверняка видели много видеозаписей в инстаграме, где всякие звезды поют с обычными ребятами свои песни. Так вот, это делается с помощью приложения СМЮ. Между прочим, мой ник в нем Грэнни Поркет. Так вот, это приложение позволяет тебе спеть любую песню популярную или даже просто спеть со звездой в разделе «Пой со звездой», собственно говоря. И если ты переживаешь там за свой голос, думаешь, что ты недостаточно хорошо поешь, ты можешь... Накладывать на него разные звуковые эффекты Там их очень много и они крутые Хочешь петь как Олег ЛСП, будешь петь как Олег ЛСП А еще я записала свой смюл И ты можешь спеть следующий мой камер Как раз до этого вместе со мной Ссылочка в описании Переходим, регистрируемся, поем вместе со мной И если ты захочешь вдруг выложить свое видео в инстаграм И захочешь получить естественно лайк от меня Ты просто поешь, выкладываешь в инстаграм Отмечаешь меня хэштегом Яскевич Пою с тобой или просто пою с Яскевич, как угодно Я тебя нахожу, ставлю лайк Вот, собственно, переходим к каверам Я сквозь мембраны впускаю звук И там изнутри играет сердце стук Мы высоко в тонах На какой частоте унесет небо нас Ночь не отпуская, ночь не отпускай. Нуч не отпускай на сына беспощадно, ночь не отпускать, начнет пускай, начнет пускать на сына беспощадно, импульсы города накроют опять, слишком рискованно им доверять. Импульсы города накроют опять, От них не убежать. Успешно Оставят след, почерком ночи скрывая свет Где-то внизу все номера И суета словно замерла Ночь не отпускает, ночь не отпускает Ночь не отпускает нас она беспощадно. Ночь не отпускает, ночь не отпускает Субтитры